Сто лет назад можно было прожить до глубокой старости, я о тебя даже никто не слышал в соседнем селе. А сейчас можно случайно выдать себя, заказав какую-нибудь пиццу или просто спустившись в метро. При желании можно собрать день человека просто по кусочкам. Сначала разбудил голосовой помощник, потом ты поехал на работу, заехал по пути на заправку, там купил кофе, Потом целый день в офисе, после чего фитнес, а далее домой отдохнуть. В случае чего проверить алиби подозреваемого или свидетеля раз плюнуть просто. Особенно в большом городе улицы, офисы, магазины и даже собственные карманы имеют уши. Эти все меры связаны с целью безопасности и действительно они могут помочь предотвратить какой-нибудь страшный теракт или поймать преступника. А дорожные камеры помогают штрафовать лихачей. Государство имеет э, просто беспрепятственный доступ к любым записям камер, перепискам подозреваемых и истории их транзакций. И эти данные широко используются как доказательства в рамках судебного разбирательства. Например, масочный режим помог преступникам всего мира прятать лицо. Но через несколько дней с начала спецоперации в Москве и в некоторых регионах отменяют масочный режим. И в конце марта вышла инициатива Минтраста об обязании сервиса такси передать данные о перевозках в режиме реального времени. Это также связано с требованиями безопасности. По закону о персональных данных никто не может собирать, записывать и копировать данные о других людях, только если те не дали своего согласия. А вот эти разрешения мы как раз честно с вами и раздаем налево и направо, подписываясь на различные рассылки и устанавливая приложения, да и просто пользуясь услугами. А вот, например, за подписку или лайк этому видео мы не требуем с вас никаких данных. Здесь вы в безопасности. Продолжим. Кажется, ну не нарушай законы, какая разница, где камеры висят. И это отчасти правильная позиция. Но реальная жизнь с ноги бьет по лицу. Всего месяц прошел после беспрецедентного случая с утечкой данных из Яндекс.Еды. Любой пользователь интернета мог посмотреть, куда вы заказывали еду, сколько денег потратили. И все это с указанием полного имени и контакта. Вот это просто вопиющий случай утраты личной неприкосновенности граждан. Вы, кстати, проверяли, ваши данные есть в этой базе? Напишите об этом в комментариях. Яндекс, конечно, прислал всем извинения и прикрыл сайт с интерактивной картой своих заказчиков. Но будьте уверены, базу успели сохранить все те, кому это было нужно. Такие данные ежедневно покупают и продают в Даркнете, теневой сегмент интернета. Как они вообще попадают туда? Помните все эти новости о слитых базах покупателей магазинов, клиентов, компаний даже баз ГИБДД? Так вот, все эти данные бережно хранятся на серверах. Информация об одном человеке может пополняться и для этого существуют нейронные сети из базы. Такси могут узнать полное имя, телефон, адреса, из интернет-магазинов узнают платежные реквизиты, из социальных сетей, контакты и так далее. Эта подпольная сеть пока никому не подконтрольна, и правительство всего мира еще предстоит с этим разобраться. В лучшем случае вы окажетесь никому не интересным, а в худшем ваши данные окажутся у злоумышленников. К ним может попасть вся ваша жизнь, данные о семье, привычки и реквизиты. И это может и быть использовано для мошенничеств любых мастей, незаконной слежки и сталкинга. И тут неплохо бы вспомнить, что государство взяло на себя обязательства по защите неприкосновенной личной жизни. А значит мы можем обращаться в суд по вопросу утечки данных. В Яндекс конечно извинился и сказал, что это страшное недоразумение, но как сказал Каганович, а ранее Берия у каждой ошибки есть имя и фамилия. И если вы узнали о своих слитых данных, обращайтесь в суд. Сейчас власти всего мира ищут возможность контроля утечки данных, и гражданская активность в этом направлении будет стимулом. Например, до скандала с утечкой Яндекс не давал пользователям удалять данные из приложения. А теперь такая возможность есть. А Минцифры вынесла на рассмотрение вопрос об административной ответственности для организации за слип данных с размером штрафа, предполагаемого, до 500 тысяч рублей. К сожалению, пока ничего не говорится о том, как окончательно удалить слитые базы данных. Я могу погрузиться в эту тему еще глубже и сделать для вас видео, если это вам будет действительно интересно. А для того, чтобы я это понял, можете поставить лайки. Удачи вам и берегите себя. Знайте для этого законы, чтобы не совершать дорогостоящих ошибок. А если нарушают ваши права, знайте. Мы обязательно поможем.